Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Куда мы приехали? Рассказывай. На озеро мы приехали. Кого делать? За рыбой. За рыбой приехали. Вот Давай! луна, они приехали за рыбой. Кого делают, да? Кого делают? Что им дома не сиделось? Чего сфокусируется, не сфокусируется? Не засвечивают? Ну, короче, сильно ярко, не знаю. Я так несколько пятенок вижу. Ага, здорово, засвечиваю приехали там мы, короче, никакого то карася ловить, глистоватого, да, а ротана. Вот этот вот человек, вот, вот, вот, сейчас я его подсвечу, вот, сказал ротан по килограмму, говорит. Вот тут все у него, лунка была, лунка вот такая, говорит, была, это вот как ротанов дергали, размыли просто, размыли он. Нет, он не пролазил, а, не пролазил даже. Да. Это он еще жабры не растопыривал. Я был здесь рыбачить. Тут даже ротан только что морду высунул. Да? Ну, поздоровался. О, Блин. это Да хватит тебе, заезжать. пойдет, да. Тебе пойдет, да. Ты Александр, еще. Александр, а ты-то как наж... будешь? У тебя палатка-то есть, нет вообще? Как У меня фонарика будешь? даже нету. Человек, который ушел, сказали, полтора часа, даже два назад на рыбалку, причем со мной. Я не раска... это не рассказываю секрета, нет, Александр. Какого секрета? Ну что ты ушел на рыбалку давным-давно. И я за тобой приехал только через два часа, после того, как ты уже рыбу ловил. Сюда. Ты со мной в палатке будешь, да, сидеть? А ты палатку будешь ставить? Я-то буду палатку ставить. На вот в это вот место. Да. А, ну, тут Видишь, самое наловленное. Прямое включение. Ё-моё. Дуром прёт, да? Поймал, да, прёт даже без Блин. фонарика. Видишь, словил. Ничего себе. Все, Саша, ставимся. Саша, ну, давай, давай быстрее Видим. начинать. Супер клёв. Где вот видео будет. А тебе и умки не хватает, да? Я-то себе нашёл. Точно, в то не хватает. Ну ладно, что будет интересное, запишем, включим. Да, ну какая? Вот такой, да, в общем, вот случайно. ротан уже у меня, первое включение, супер клёво. Я да, ещё поймал. Да, Александр? Да, да, да. Александр психует, Нет, он сейчас... не успевает. Сейчас мы вот в эту лунку опустим суперкорм и будем ловить рыбу, да? Угу. Так, ладно, пока я отключусь. Александр нас снимает эта скрытая камера. Блин. Все матер и слова дети нас будут смотреть и говорить а этот Александр. Хорошо постараюсь быть. Прямо вот сумасшедший сейчас. Бу -бу -бу -бу, значит, удочка из рук не выскочила. Саня что у тебя клюет нет? Mm -mm. И не будет потому что потому что всю рыбу буду ловить я время кстати сейчас скажу сколько первый раз мы практикуем рыбалку ночью 1928 саня что клевало, нет клювала ага Блин, приехать не успели у Саня уже тоже клюет. У меня крючок этот, скорее всего, не будет зацепляться. Твои маленьких я буду больших. Как тебе такой план? Не, я тоже рано или поздно пойму. Вот, вот, вот, ловлю, вот горбунец опять же мой. Я, короче, от одна поднял, сейчас не знаю, сантиметров 20, наверное. Я даже не знаю, на какой. <связь> На глубину сейчас тоже. Не... Там у Сереги слышу, рыба здоровая плещется, да? да. А да у меня срывается. Вытянуть Вытянут не может. Сейчас попробую посмотреть, немножко Крючок найдется большой. Надо ему, чтобы путем-то клюнуть. Там совсем маленький. Кто? Крючок. Не обманного. Я вот таких же вот ловил. Я, наверное, штук 6 поймал. Да я же этот. Суп, на супер клев же. Секретная приманка. Секретная прикормка. Саня уже это. Про себя думает, да нахер я поехал Лучше бы я, говорит, Руки в тепле держал Саня, главное же процесс О, Сам выскочил, Иди прикинь сюда. Сорвался у него перед льдом И по инерции Просто вылетел такой Идти он хотел ну, дело идет. Серега, видимо, по количеству стал отставать от нас. <смех> <смех> Ладно, козу утром подаю. В общем, давайте до утра. по времени ты говорю Да, что-то минут 20, наверное, восьмого. А, короче, не пойдет. Где у меня супер чемоданчик? Александр пока переэтывается, Михаил всю рыбу поймает. Конечно, я даже не помню, как он открывается, чемоданчик. А говорили Саша, еще в 12 не было. Саша, на рыбалку сегодня. Да. А что за херня? Не открывается. Окна херясевич. Что такое? Так крючок, блядь, выскочил спиился нет ох нифига себе кажется я готов бля рыбалки то понял у меня их здесь я же в прошлом году блин да. пикаешь да нет я не умею у меня нет такой функции в камере там у меня даже поки тут лежат Конечно, есть, таких больше Но. некуда. Я же один к одному у меня. Даже тройник есть. У меня там линейка у сейчас стоит возле прикормки. Они подходят, меряется и это. Я думаю, 20 килограмм наловлю. Блин, вот сейчас огромный. Сейчас даже камеру не буду отключать. Сейчас я его засниму. Опять их там миллионная на рыбе стоит. Может быть сейчас клюнет, да не тот. Конечно не тот. Тот был в 4 раза здоровее. У вас как там успехи? Тихонечку. Это десятка два, уже три. Да нет. десяток еще не перевалил. Ты что, там носу ковыряешь, что ли? Как я, наверное. Сашка, ладно, он, он крю крю крючки вяжет, опять сидит. А помнишь, я в прошлый раз вязал, у меня как потом клювало. Сейчас я... У меня еще леска, правда, маленькая, тоненькая, сильная. Там. блин это я еще фосфорный крючок не опускаю мормышку которая светится он она там вообще ее дуром будет за ну, клюет мишина у меня срывается сильно этот крючок маленький он ее выплевывает она не зацепляет вот, что один случайно выскочил с к дну опустил и что-то там меньше поклевок чем ну я где-то сантиметров 10 это дна сейчас мне клевало как бы на это так сейчас там ловится да да ты еще и на несколько удочек что ли ловишь Ну, это все ясно. Ух ты, при... примерзло, Белось. да? Сам не раз я прошлый год ловил и ловил на него. На одного. Сейчас на два тогда вот так вот его один. Саня, ну чё клюет, нет? Саня, клюет, нет? <мышляет> клюет? Нет, да, Саня? Саня, Я разучился его. Эй. А чё он моргает фонарь? Фонарик моргает. Угу. А, ну, значит, сейчас сядет, наверное. И будем вот, да, в темноте. Лампочка перегорает. А ты не взял вторую? Взял, конечно. Сейчас поморгает, поморгает и это сключится. Вот, вот он нет. Первый самый был самый крупный. Саня, что у тебя клюет, нет? Саня, нет. что ты психуешь-то? Взял, взял моду психовать. Да где психует? психую-то? Ну что ты сразу начинаешь? Да Сейчас психует, мы приманку опустим пониже. Вижу, что они у тебя не собираются никого. Так, пока ладно, стоп-камера, вон у Саня никого. Он весь уже издергался. Сергея. О, блин, тот же лунки можно провалиться. Тут раскидывает всю рыбу. Палатку решил не ставить? Не, не буду ставить. А чё? не ут. Понятно. Ловит на две удочки. На одну он не успевает у него клюет, он еще вторую. Это рыба, да? Да. И причем тут никак на рыбалке, на карася, все озеро в рыбаках кроме вот этих трех дурачков а ну четырех ладно у нас получается никого нету больше ну да крупнее ладно согласен крупнее чем у меня ну, может быть там на да чуть-чуть ну, ну у меня первый такой ничто был а остальные ну, у меня средний где-то вот такой вот наверное идет а -а -а. вот такой я больше наверное чуть-чуть налою а, ну пока я с тобой сижу, конечно, я так не наловлю. Все, ладно, давайте. Саня психует, у меня еще сидит в палатке. Че, Саня, 8 поймал, нет уже? Нет, 6 7. Блин, как ты так быстро их наловить успел? Я уходил, двое всего было у тебя. Поперло, да? Поперло, нет? Да, мелкий что-то. Саня, ну ты будешь рыбу так показывать, нет свою? О, о, Ох, у него рыба! Он у него. Два опять, я вижу, два. Как два, вон не сзади меня. А -а -а. Ясно. Все, Саня. ладно. Саня, вот давай, ага. Вот такой вот твой Александр тоже пойдет, да? Да. На что-то не клюет. Там вот у нас на трофейного, на трехкилограммового, вот на такую нитку капроновую ловим. Если клюнет. Просто человек, который нас сманил, сказал, вот, вот, мешками по килограмму таскают. Да, что <талечко> клюет, нет? Нет. Не клюет, и у меня перестает. Эх, у меня. Время 19.56, вот такой тут улов, мешок вот еще как бы есть куда его <смех> на пол палатки растягивать, высоту, места хватает, ловим. Сейчас было столько криков на все озеро собак, не знаю, если слышно, все еще лаят он в деревне. Этот по -по побежал, побежал о, уже о, прятаться. О, Сашка, о, давай весы, о, Сашка, о, ничего себе се, крокодил-то, да? <реклама> <реклама> в руку не вылазит. <реклама> да ты не то вот так-то берешь. Ну-ка, поверни в лицом. Хороший, хороший зафиксировал Может он его вечером просто взял у этих, у рыбаков тут? Ну-ка поверни мне лицом. 280. 280 это вот этот. Не, у меня меньше тот. Грамм 1 на 200. Ну, этот грамм 500 то будет, мне кажется, да? А у тех еще больше. Тех еще больше. Они длиннее. Как-то это... Ничего себе 705. Ну-ка покажи, погоди, а то вот вернул. Вот 705 грамм. Вот 705. Ага. ага. Есть тут рыба. да рыба. Мы-то рядом. Значит, у нас тоже такая рыба есть. Все, побежали ловить. Ох ты, блин, чуть не разбился. Сейчас я Сашки ну пну специально. А у нас тишина. Да, Александр? Вон у Александра рыба. Ну ладно. Что еще будет интересно? Отключимся. Так, пошли мы смотреть оно у Александра Рыба Клюнула. Опять там были крики на все озеро. Только уже не ни у Никитки. Не ни у этого рыбака по трофеям. Где он его спрятал, смотри, да? Этот все с двумя удочками ходит, ну грамм, не знаю, на 300, наверное, да, судя по тому, чуть вроде побольше второго твоего, ну, -то, ага. ну хороший тоже, вот, вот он сам, сам, сам просится, сам просится, говорит, это кто тут падает? Серега, у него рыба сама выскакивает, из лунки, что так не ловить, да? Ну, а, с весами пришел, я да? Я пришел. Ну-ка. 360 шестьдесят. Вот, я говорю грамм на триста, да? 360 Тот был у тебя 280 ну, вроде, да? да, да, да. И семьсот Ладно, что? Так мы и Саня и не поймаем с ними. будем, Будем с ними ходить с одного, так и не поймаем никого. Ой, там где-то поезд, он идет, светится. Миш, да, а? Рызки, в ну я-то в долгосрочном пока. Ага, что я тебе сделал? А, ты свой ящик кинул, а да? А выброси его. Скользит. Можно его топором разрубить Скользит. и все. Опять хату пришлось выстудить из-за их рыба. тебе, блядь, рыбка сидит. Рыба, да, у тебя? Рыба, ага. У меня нет такого счастья. Ну ладно. Саня, ты кого делаешь, Саня? Спички. спички. Пытается спички добыть. Что у тебя за спички модные? Ты где такие взял? В на магазине. Нафига. Пять спичек купил. Можно было, наверное, 20 упаковок купить. Простых спичек на эти деньги. Да. Вон там у Сани рыбы наловлена. Рублей 150 что ли. Рыба Саша клюет, клюет. Вот он. А у меня не клюет, в общем. А у него клюет. А у меня не клюет. Сейчас я видеокамера это как заряжу, заряжу, короче. Мормышку. Как неудобно. Блин, вот это хороший был. Да откуда он там у тебя был? Видно, грамм на, на 150, -то на 200 был. Нет, э, ты чего отключилась-то? Включайся давай. Надо зарядить вот эту мормышку. Ярким-ярким светом. Вот. Воду. Вот она, он какой, Миша. Он не уходит, слушай, он не дает распечатать. блядь. Ну, вот. этот поменьше маленько, ну давай взвесим. Сейчас погоди, погоди, там. погоди. Сашка у него дуром прет. О, это в другой умке можно заново считать. Заново считать? Ну, он же на другой умке поймал. Ох, у меня, наверное, вот он на 2 килограмма 350 грамм. А, на килограмм 230 грамм я хотел поймать. А говорим, что я... Давай доставай весы, пошли взвешивать кого? Никитка поймал кого Блин, у меня тут костер только... На весы Мне не интересно, у меня У меня ловится, короче, некогда мне На эти весы Короче, Саня, видишь, боится, что Чуть-чуть твою... не в лунку, прикинь этот из-за 100 грамм рыбы готов просто вообще, я не знаю. Не буду говорить на камеру, что сделать. Но многое, многое много он готов. Да что, Серега нам этот палатку сломал. Ой, ой, старость, не радость. Клюет у этого дуром, тоже подкрался к нашей палатке. Да? Маленько, а конечно, поменьше. А вместе может, поменьше. Да чтоб вас. Походу, он ему мозги стрес. Да. Что, не включаются? Батарейки где у отошли. Ну, посмотри батарейки. Так-то хуйня, не, не, не большая, а высота была. Пятьсот... Пятьсот пятьдесят грамм. Пятьсот пятьдесят. Мне кажется, он сходил и их из камыша его взял. Где-то припрятал. Оббурили нашу палатку, конечно, эти варвары. Саня, они вокруг нас уже. А я думаю, что у нас не клюет. Они видели, когда мы с тобой фонариком светили, что они все к нам плывут. И они начали к нам подкрадываться. Что у тебя, клюет, нет? Штук 6, наверное, достал, пока ты ходил. Пока я ходил, шесть штук. Но. ё нифига. У меня-то не клюет. Ладно, буду тоже ловить. Саня бенгальский огонь зажег. Ага, я бы так и сказал. Реально она как бенгальский огонь горела. Не успел начало заснять, но у нас все в дыму теперь из-за ионной спички. А так-то парень просто приехал в кроссовках на рыбалку. Это не кроссовки, это зимние ботинки. Мы его буквально со свидания забрали. Вот что любовь с людьми делает. Тут задохнуться можно, капец. У нас надо как это... Как с бани пошло все в дыму, ладно. Открою. Время 21.54. Этот их в ряд наложил. Вот они, вот они, вот она рука. Вот он на 700. На 700 сколько-то там 705 грамм. Все кидает и кидает. Не, надо Александр что-то менять. У этого кучи тоже такие же рыбы. Вот сколько рыбы. На две удочки и все у них не... А? И все у них клюет и клюет, да, главное? Смотри, блядь, у них, они так, понятно. В общем, надо что-то нам делать. Надо я дам. Вылезли мы с Александром тоже, в общем, рыбу ловить глядя на этих тихушников. Да, Александр? Но... По-другому их не назовешь. Спрашиваем, рыба ловится? Они говорят, нет. Они не верили, что мы можем вылезти и проверить. Вот, только пришел, вот первая поклевка. Ага. Ты поймал? Конечно. Я вам сразу говорю, да ну, там холодно, нет, нет, вы специально молчали, чтобы мы вас не обловили. Товарищи, оказывается, называется по рыбалке. Да, Александр? Пусть у вас клюет, а у нас не клюет, Да. Вот они, эти тихушники, рыбаки называются. Заряжаем. уже в общем три штуки поймал а так бы и сидели все без рыбы если бы продолжали верить этим рыбакам ну вот я трех поймал уже? Уже четырех Да блин, а да я бы уже мешок свой наловил. <свят> да как, вы ты сидел там в палатки палатке, блядь? Так вы обманывали. <свят> да <свят> как вы обманывали? Я же сказал, что Нет, вы обманывали. Вы, <свят> смея... вы смеялись над нами. Ну, мне вот Борька с Кургана звоню тоже спрашивал. Куриёт? Я говорю, я не ездил. Говорю, вот, поеду нафиг. Так что, Борька, давай, приезжай. Ловит саратан, да? Да. Да, я бы уже, точно бы уже домой, полный мешок рыбы был, у меня 120 литровый мешок бы уже наловил. Александр, у тебя как? 12? 12 а я 5 но ты меня понимаешь да что это за эти товарищи у нас кого мы взяли в свою компанию Надо, в общем, заряжать мормышку светом. О. Заряжаем и посмотрим эффект. И вот он эффект, уплыл. Теперь Александр тоже замолчал, уже, наверное, три десятка навалил, тихушку молчит. да сам одна мелочь наша вообще мелочи там, там все мелкие до да мелкие мелкие доходы доходы да одни ну там он мелкий он хорошо пёр так ладно не будем Аккумулятор пустую тратить, отключать Давай, Александр, вот весы закончили мы рыбалку. Время 23.09, 3 часа мы примерно ловили. По я меньше всех, все говорят. У меня 87 штук, 57 в палатке за 2,5 часа и 30 штук на улице за полчаса. Вот Сергей. Сергей, а сколько штук? 150 там около... 150 штук у него. Нет, Не оторвать. Ты подними нормально-то высоту, а то держит специально. 5,690. Сколько? 5,690. Это чьи? Мои. Я просто, чтобы они у меня вот влезли ровно по рюкзаку мерил, по сумке. Вот они, 150 штук, должно быть больше 10 килограмм. 8 470, 470. какой-то мелочи наловили. а вот он бул ⁇ ага левой ногой да нет по раскользну просто падай 115. 115 штук ага не поднять да 7600 80 Вот ну, я не так уж и много отстал Ну а Саня самый хитрый Он сложил всех в этот свой чемодан и сказал, что у него сто 100 штук Не-не-не, так все взвешиваем Да давай взвешивать, что нам, то ли жалко Мы-то все поняли, кто ты такой на самом деле Блядь, У него 8 килограмм весь чемодан весит о -о -ой. 8, 700, 10. И, и доказывал, что, что 100 ротанов тут еще. Нет, Это пошли. вот как у Сергея, только он должен весить. Ну, у меня последний, последний который ловил, они вообще одни мелочи. В общем, с Александром понятно. и. Рыбалка, а мне, два, мне понравилась рыбалка ночью. Должно быть, Ага, 100 штук, да? Да. <сосить> <соркла> и моих 85. <соркла> у меня все мелкие там. Я <соркла> саша, <соркла> саша? <соркла> Ладно, весы, да, сам, смотри, взял и... Ну, бери тогда, ладно, возьму сам. А, сам весы взял и сам проэтовался с рыбой. Как так? Как? Вышел с палатки, говорит, 57. И у него потом не клювало. Я еще 7 штук поймал, сложился, он уже говорит, что у него ровно 100. <свистит> на улице у него было, когда я на улице ловил, не переставая, и он ушел в палатку потом. Когда он успел эту полсотни обловить, я не знаю. <свистит> Ладно, всем до свидания. 12-11 сегодня. 19 год. Озеро Новобайдарское. Воинский район, да? Да. <свистит> А этот вообще у сутки почти на рыбалке. Все, ему рыбы мало. За день 100 штук, вечером 100 штук. Поймал самого большого, да? Сколько там? да? 705, 705 грамм. 705 грамм. Ну, а сколько вот он, у, Миши вот, у меня было? Вот Я 360. Вот 360. они сверху. Да, вот Хорошие. Ну все отключаюсь. Палец замерз.